Папаня, это мой папаня. Вау. Ребятушки, целью этого видео было лишь показать вам обнову, поэтому, пожалуйста, не горите, если вы увидите, что я пропустила глазик, мешочек, сюжетный предмет и так далее. Я дебил. И снова хаешки котятушки с вами Нерил, и это игра Eyes the Horror Game. И пока я тут сидела, называется на шопер печеньки нам кушала, рисовала, еще там хере страдала, извините, мой французский, у нас игра снова обновилась. Итак, давайте же посмотрим, что у нас появилось новенького. Хорошо, что мое ускорение осталось. Так, о, о, о, неплохо. Да-да-да, господи! Это место вызывает у меня те же чувства. Право, да-да, что ты говоришь, мой родной пупсик? И сколько тут у меня всего? О-о-о, хорошо как. А где Чарли? Просто что это? А где стоишь, парень? Я надеялся больше никогда не слышать этот голос, правда? Ну что ж, извини меня, парниша. Я решила поиграть, поэтому ты снова его слышишь. В этом мешке – дневник. Подпись Эмилия. А я выбираю Рэм. О, она больше не улетает, прикольно! Это место зовет меня к себе. Что бы это могло значить? Я не знаю, парень. Но, внимание. О, он появился. Шикарно. Итак, ребятки, давайте-ка выпьем зелье. И красное, и зеленое. Отлично. А теперь, когда у меня невидимость. Побежали, побежали, побежали. И следуем пода. Бай! Он изменился, он стал труднее. Твою ж, Япония, что это? Господи, Эмилия пишет об умирающем отце. Мы можем холодильник морга открывать. О, вау. Сама того не замечаю. Я подобрала бессмертие. Точнее, невидимость. Господи, что это такое? Что это за катакомбы? Что это за место? А фонареть? Находятся трупы. Какой пипец, ребята. Какой пипец. А здесь выход. Ясно, они соединены. Вот оно как. А, фонарить. Мне больно ходить по этим залам. Прости меня, парень. Ой, он здесь. Какая прелесть. Мне бы убежать отсюда на самом деле. А, вот он. 5, 4, три, 2, 1, и я успела! Отлично, ребятки! Фак ю, пак, пыры, пыры. давай в комнату быстро, быстро, быстро! <свы> Жесть-то какая! А ну-ка, давайте почитаем! Эмилия пишет про фотографию. Что за фотографию? Давайте почитаем, что нам скажет наш Чарли. Стоп, у нас тут есть глазик. Он ничего нам не сказал, и, к моему сожалению, он телепортнулся именно туда, куда мне нужно было бежать сейчас. Черт! Ребята, я очень рада этому изменению. Прям пипец как рада. А я заходила во вторую комнату. Нет, не заходила во вторую комнату. Так, куда-то улетел. Я, я запер тебе. И я этого дурня для я твоего же плана. плана. Я умолял. Я кричал. Больной ублюдок. Хопа! Ух, ребята, пипец! А ну-ка, иногда здесь прячется мешочки, поэтому я буду проверять это все дело. Хопа. Какая, блин, светлая комната. О, мои глазки. Я думаю, речь идет о той фотографии, которую я нашел. Пацан, не знаю. Жух! Вот! Ширма? Что за ширма? Для чего это ширма? В любом случае, смотрите. Она пишет, что отец хотел привести свои последние дни дома. 17? 18! И где-то я просрал два мешка. Еще напише Та виселицы. Что? Боже, та веревка! А, та веревка из дома! Точно, здесь же одна дверь только. Мне снова придется спуститься в подвал. Нет, еще одна дверь! Как я ее не заметила! Правильно, она же переместилась, Наташа! Так, а здесь? Фух, что за вонище! Прости, пацан, ты хотела, чтобы тут бл благоухало, что ли? Давайте-ка я быстренько пройду сюда. Давай, пацан, ты сможешь. Невидимость. Шикарно. Заходим в эту комнату, здесь мы все взяли. Черт. Мы обсмотрели, видимо, все, что можно, и мне остается лишь подвал. Вот черт. Хорошо. Девятнадцатый мешок. Двадцатый мешок. Бедная Эмилия, но я должен идти вперед. Верно, Пачан? Верно. А теперь, теперь, теперь куда бы мне заныкаться? Наверное, вот сюда, здесь все-таки, поближе к выходу. И давайте посмотрим в глазики. Так, он ничего нам не скажет. Ты Благ... должен быть благодарен. благодарен. Благодарен. Ты виноват в том, что мне так и не удалось что-то там сделать. Что? Не удалось ее покорить? Постойте, так это наш соперник. Не понял. А ну-ка. Так он телепорнулся. Не забывай, что я спас тебя той ночью. Ты позволил ей умереть. Ты сломал меня. Вау. Я собираюсь спасти тебя еще раз. Что? Когда же ты наконец от меня отстанешь? И последний глаз. Уважай своего отца. Это мой папаня? Мой отец мертв. Ты просто эхо. Охренеть. Это мой папаня. А теперь, ребятки Стапендер, мы собрали с вами, кажется, все, что было можно. Нет, я не собрала еще столько всего. Ну ладно. В следующий раз соберем. Сейчас, ребятки, давайте-ка отсюда выматываться. А на что можно было еще нажать? Может, на просроченный пакетик. Может, на вот это. На что? Фукьев! Давай, давай, давай! Шикарно! А то он меня аж увидел. Вот это, ребятки, я понимаю! Обновление. Сейчас я буду играть на легком режиме. И то... Ой, какая крыска медленная. И то с целью того, чтобы просто найти предметы, на которые можно потыкать. А, точно, я же могу тыкнуть на дверь. А, нет, показалось. Сюда тыкнуть не могу, и сюда тыкнуть тоже. И ничего, к сожалению, мы сделать и не можем. Ля -ля -ля -ля. Просроченное молоко, глаз. Снова молоко. Так, красное и красное, что мне это дает, я уже не помню. Холодильник, морга, вонища, пара-па-па-па-па-пам. Сколько всего. Жесть. Ага, вот она. Тут изображен рентген. Давайте посмотрим, где находится Чарли. А, может мне надо на музыку тыгнуть. Старый Патефон, он довольно знакомый. О! Снадобье прозрения. Снадобье невидимости, снадобье пьяницы... Значит, мне надо еще найти красное зеленое, и зеленое и зеленое. Вот зеленое. И вот зеленое. Так. Снадобье прозрачности. И мне осталось одно снадобье. Так, а Чарли там у нас прохлаждается сверху. Шикарно, конечно. Я тут, как пьяный мастер, хожу, значит. Так, зеленое, красное какой-нибудь. Спасибо за невидимость. Так, а ну-ка, сюда нажать нельзя. Почему? А, вот оно, несколько душевых. Блин, я совсем заблудилась здесь. А, Чарли. Здорово, дружище. У вас новое достижение. употребление веществами. Что ж, и на самом деле я думаю, что все остальное мы с вами сможем подобрать уже на втором этаже. Поэтому давайте дождемся, когда Чарли с дрысинского чтобы мы смогли. Вау! вот это мне нравится! Стоп! Хирургические инструменты уже проржавели! Может где-то еще здесь что-то такое есть. А? Я все же надеюсь, что я что-то пропустила. Старая мерзкая крыса, все что ли? Все? Вот сейчас что, это серьезно? Мне все это время надо было просто нажать на крысу. Окей. В таком случае, ребятки, давайте почитаем. Мы собрали с вами все, что можно. И это не может не радовать. Пройдемся с самого начала. В этих мешках находятся трупы. Кажется, я забрел морг. Надеюсь, мертвые не оживут. Ну да, тогда настанет настоящий зомби-апокалипсис. Хотя это жить, как ведь бы демон или кто это, блин, я не могу понять, что за херь. Холодильник морга. Я не буду открывать это. Даже самая большая сумма денег не изменит мое решение. Ну, при этом ты пришел сюда поживиться денежками. Ну, ок, да, да, конечно. <смех> Ох, что за вонища, что ты ожидал, ты в сортир зашел? Это запах смерти. Откуда исходит такой аромат? Ну, наверное, трубы, все дела. Может, там кто-то пописал, покакал, не смыл за собой, и воняет. Ну, ну, ну, ну, блин, ну как будто не знаешь, откуда такие запахи берутся. <смех> ну, пацан, ну ты чё? Старая мерзкая крыса. А, так она тохлая была, точно. Черт, возьми, она напугала меня. Пацан, я ей даже не заметила изначально. Похоже, это единственное создание, которое не собирается меня убивать. Тут у них крыс только бегала, блин. И заметь, Чарли тоже не убивал крыс. Они спокойно себе бегали, жили. Старый Патефон, он довольно знакомый. Где-то я его уже видел. Меня просто трясет от этой музыки. Тут изображен рентген. Он изображал много где, ну ладно. Картины похожи друг на друга. Клянусь, я видел то же самое, когда ударился головой. Несколько душевых. Вероятно, это использовали пациенты, но здесь слишком много грязи. Здесь никого не было на протяжении многих лет. Хирургические инструменты уже проржавели. Почему эти инструменты кажутся мне оборудованием пыток? Здесь однозначно никого не лечили. Итак, алхимия. Зелье ослепления. Боже, неужели я ослеп? Вроде нет, но это зелье явно сузило мое поле зрения. Янящее зелье. Вкус ужасный. Я довольно весел, но сейчас не время для пьянки. Снадобье невидимости. Вау, я себя не вижу. Думается, мне это снадобье сделало меня полностью невидимым. Надеюсь, та тварь меня больше не увидит. Конечно. Снадобье прозрения. Я начинаю осознавать многое. Это существо. Я могу ощутить связь между нами. Ну, тут немножко, конечно, ошибочка, потому что ты видишь только мешочки, а они как бы монстра. Ну что ж, допустим, кря. Ускоряющие снадобье. У меня столько энергии. Я чувствую, что могу бежать без остановки несколько дней. Просто не могу остановиться. Надеюсь, это последнее. Ага. Снадобье прозрачности. Мое зрение. Я могу видеть мешки с деньгами повсюду. Даже сквозь... Даже сквозь тело. Ага. Так это снадобье прозрачности. Погодьте, погодьте. Я не, не понял тогда. У нас, по идее, есть два зелья. Угу. А с прозрения? а, -а, -а все, понятно, с надве прозрения это когда у нас появляются глазики. Тогда-да, тогда реально связь, Все, тогда понятно. Итак, это место вызывает у меня те же чувства. Видимо, мы играем за того же самого героя, который у нас был и в особняке. Но, погодьте, получается Чарли это его папаня? Что за Сибикадамс, я не могу понять. Какая-то Эмилия, то есть Эмилия это Крейси? Или кто такая Эмилия, я не могу понять. Типа, помните, у нас в особняке было? Ты не пришел, хотя обещал. Там вроде что-то с пожаром связано или что-то типа такого. И здесь то же самое, то есть Крейси это Эмилия. Или Эмилия это мать Крейси. Что происходит? Я запуталась. Окей, похоже, я на пути. Это место очень напряженное. Я могу почти полностью прочувствовать всю трагичную ситуацию, которая имела место быть здесь. В этом мешке есть дневник. Подпись Эмилия. Дневник. Слишком детские записи на обложке имя Эмилия. Должно быть, он принадлежит ей. Но кто она? Что? То есть, ты сначала говоришь, что не знаешь, кто такая Эмилия, а потом Эмилия погибла за тебя! Ой, а может, он не про Эмилию? Давайте узнаем. А может быть, Эмилия это младшая сестренка Крейси. Ребята, вполне возможно, она ведь совсем ребенок. Это место зовет меня к себе. Что бы это могло значить? Это место продолжает меня звать. Может, причина этому проклятие? Возможно, здесь что-то произошло. Как все это связано? Эмилия пишет об умирающем отце. Возможно, что Эмилия это точно господин Майлз. Скорее всего, Эмилия, раз детский почерк, это младшая дочь. Или это его жена. Но почему тогда детский почерк? Может, это связано с тем, что она немножко была шизанутая? Хм. Теории, теории. В журнале есть запись. Отец, который скоро уйдет. Итак, мать убирается. У нас остается два претендента младшая сестра и старшая сестра, но старшая вроде как Крейси. А может, ее звали все-таки Эмилия? Я думаю, человек с этой фотографией, господин Майлз. Итак, мне больно ходить по этим залам. Я не должен здесь находиться. Каждая косточка в моем теле отдает болью, когда я перемещаюсь здесь. Что за монстр тут обитает? Почему он останавливает меня? Эмилия пишет про фотографию. Другая запись из дневника. Папа говорит, что он может все исправить. Я рада. Еще он просит меня спрятать получше эту фотографию, которую, между прочим, мы нашли с вами в особняке. Я думаю, речь о той фотографии, которую я нашел, именно! Фотография она имеет отношение к той, что я нашел ранее. Я тронул что-то, что нельзя трогать. Теперь я обречен. Возможно, что передается это все по фотографии. И это имеет место быть, учитывая то, что нужно было фотографию спрятать. То есть, смотрите, он запечатал что-либо, какое-то зло, там непонятно, или что-то еще, там, наверное, не знаю, в этой фотографии. И когда мы дотронулись до нее, то все. Пуф! Магия! Зло вышло наружу. Но тут не состыковочка, потому что первое. Что Крейси, что Чарли, обитали в особняке и в этой больнице, извините. еще до того, как мы нашли фотографию. Иными словами, зло кто-то и до нас пробудил. Она пишет, что отец хотел провести свои последние дни дома. В конце она добавляет. Я хорошо спрятала фотографию. Папа говорит, что хочет пойти в особую комнату внизу. И что мы не должны его беспокоить. Ага. И что же ты там хотел сделать? Посмотреть на трупики? Еще кого-нибудь помучить? А может он сам и вызвал этого демона? Или в конце концов он им и стал. Хм. Еще она пишет о виселице. Боже, та веревка. Именно. Папа сооружает что-то внизу. Интересно, это сюрприз? Я видела его с толстой веревкой. Он хочет сделать виселицу? Сюрприз. Виселица. Сюрприз. Виселица, конечно. Блин. Бедная Эмилия, но я должен идти вперед. Бедный ребенок. Она не замечала ничего вплоть до самого конца. Как все это произошло? Мне нужно разузнать больше. Но я не думаю, что смогу найти здесь что-то новое. То есть, Эмилия копалась. То есть, Эмилия умерла. Угу. Итак, читаем, что нам говорит Чарли. Просто стой там, где стоишь, парень. Я надеялся больше никогда не слышать этот голос. Иными словами, мы и Чарли встречались ранее. Я заперт себя и этого дурня, для твоего же блага. Я умолял, я кричал, больной ублюдок. Однако стоям, простоям, и этого дурня, для твоего же блага. К смысле, для моего? Ай, блин, я не понимаю. Что в особняке, что здесь, у нас одна и та же история. Мы впервые попадаем в особняк, узнаем что-то новое, и тут выясняется, что мы как-то были связаны с монстрами. И, собственно, с местом, где мы были. Может, мы схватили амнезию? Или выпали какую-то снадобие, что ничего не помним. А потом у нас резко, знаете, такой пуф, прозрение. Но, запер этого дурня. Кого? Может быть, господином Майлза? Ну, кто тогда Чарли? Какой-то злой дух или наш папаня? Окей. Ты должен быть благодарен. Благодарен. Ты виноват в том, что мне так и не удалось ее покорить. Ее покорить, наверное, Крейси. Да-да-да-да-да. То есть Эмилия, это младшая сестрюка Крейси. Не забывай, что я спас тебя той ночью. Ты позволил ей умереть. Ты сломал меня. Значит, Чарли, это и есть порождение злого духа. Хм. Интересно. То есть, если бы не было Чарли, не было бы и Крейси. Неплохо. Итак, я собираюсь спасти тебя еще раз. Что? Когда же ты от меня уже отстанешь? Как меня собирался спасти Чарли? Уважай своего отца. Мой отец мертв, ты просто эхо. Mm -hmm. Ребятки, у меня начинает складываться картинка. Возможно, что мы истами были связаны с каким-то ритуалом. И, собственно, с этим местом. Возможно, что отец... Эмили и Крейси и наш отец как-то были связаны. Может, они были друзьями? А, их дети были влюблены в друг друга, я не знаю, как это обозвать еще. То есть, наш главный герой это сын первого друга, а Эмилия и Крейси это дочери другого друга. Отцы были заняты ритуалом, может, они проводили вот эти вот все семинары вместе. Там людей подыскивали, мучили их, пытали, убивали, в морозильные камеры засовывали, что-то пытались сделать. И в итоге один из них поплатился за это жизнью. То есть, отец нашего главного героя стал Чарли, воплощением злого духа. И после этого отец Крейси и Эмили понял, что натворил и пытался защитить свою семью от монстра, который их начал преследовать. И одновременно он начал преследовать и нашего героя. Потому что мы видим, что он видит его не в первый раз. Может с нашим героем что-то произошло, может он реально выпил зель зелье амнезии, или, не знаю, головой там тюкнулся и все забыл в итоге. Но он любил Крейси. Об этом мы можем узнать с вами из... Истории из особняка. Правда, я еще не знаю, почему Крейзи стала тем, кем является. Но смотрите, господин Майлз пытался запечатать этого демона. Пытался запечатать его фотографии, своей фотографии. Иными словами, он перенял проклятие на свою сторону, на свою жизнь. Он пытался как-то избавиться от этого, может, он пытался э, не знаю там, изрезать тело бедного. Отца нашего героя. Что-то в итоге он пытался сделать в этом старом подвале. И у него это не получилось. Потом в особняке произошел пожар. Но во время пожара Чарли, который вырвался на свободу, или еще не был до конца запечатан, я не знаю, что произошло, запер нас и господина Майлза где-либо, может быть, в подвале дома, может быть, в этой больнице, не знаю. В итоге он спас и мне, и ему жизнь. И, возможно, что господин Майлз, который сошел с ума, пытался реанимировать и свою дочь, то есть Крейси. Только почему не жену, непонятно. А может быть, Крейси это жена? Нет, не думаю, не думаю, не думаю. Это все-таки Крейси, а это его дочка, все, да. Потому что мать там сходила с ума, появилась а дети были заперты в комнате в секретной. Да-да-да, дочь, дочь, все. Вот, в итоге он пытался реанимировать как-то дочь, и в итоге сделал из нее монстра. Господи, что за пипец. И теперь у нас имеется злой дух, то есть Чарли, папаня нашего героя. Имеется невесть куда пропавший господин Майлз, который, может быть, с тобой там покончил в этой священной комнате, может, повесился. Точно, он же веревку пушистую куда-то там потащил, и это виселица. Может быть, он реально там кокнулся в себе? Не, а вполне. То есть, Эмилия сгорела... А может быть ее тоже для экспериментов использовали, не знаю. А Крэйси сгорела, жена тоже там что-то с собой сделала, видимо. Или сгорела тоже, может быть, кто знает. Вот, и в итоге умерли все, кроме нашего героя, которая схватила амнезию. И теперь он такой ходит. Хм, а я ведь здесь вроде как был. А стойте, а это что? Это же мой адрес. А ты кто? Ты меня знаешь. Стойте, это твой голос. Любимая, это ты. А нет, ты какая-то уродливая, фу, гадость какая. Не подходи ко мне, пожалуйста. Пойду-ка я лучше в больничку, может быть там что-нибудь найду. О, твое долево, ты кто? Ты мой батя? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, что там происходит, а да айо! Короче, ребята, все запутано и это порождается новые и новые теории. А в таком разбираться я обожаю. Давайте дождемся Чарли, а вот он. Будем следовать за ним по пятам. Кстати, а наш герой бегает немножко быстрее, чем летает Чарли. Какая прелесть. Чарли, стой. Чарли, стой. Я хочу посмотреть на то, как ты меня убьешь. Чарли, блин. Чарли. Мы так не договаривались. Чарли. Чарли, блин, спасибо, что меня увидел. Давай до лесенки, пожалуйста. Давай. Вот так. К сожалению, анимация не поменялась. Что ж, ребятки, мне пока нравится картина, которая у нас уже начинает складываться. Если у вас есть свои теории, то, пожалуйста, напишите о них в комментариях под этим видео. Мне будет очень интересно почитать, что каждый из вас об этом думает. Ну, а на этом все, котятки. Не забудьте поставить лайк под этим видео и подписаться на нашу группу ВКонтакте, если вы еще не подписаны. Там обычно публикуются новости касаемых стримов, новых видео, различные фейлики, ну или моменты. И иногда проходят конкурсы, где вы можете выиграть набор стикеров на выбор или сигну. А если вы хотите заказать от меня артик, то подписывайтесь и на эту группу тоже. Ссылка будет в описании, хо-хо-хо-хо. Ну что же, ребятки. Я вас очень очень люблю, мальчика с прошедшим днем защитника Отечества. Да, я тупанула немножко, не забыла снять видео поздравлений и так далее, потому что я искала, куда мне надо поступать. Что у меня тут есть вообще? Мира, РГУ, мои духи, короче, бакалавриат. Да. Одиннадцатый класс что сказать? Что ж, всем хорошего настроения и пока-пока, ребятки.